давайте поговорим сегодня о ошибках коммуникации когда я э, слышала о том что есть ошибки коммуникации мне казалось что это какие-то глупости какие могут быть ошибки один сказал другой услышал а тот который услышал передал тому кто сказал и все тут все очень просто схема очень простая э, есть Говорящая сторона, принимающая, и они взаимодействуют между собой. Все очень легко. Но буквально недавно я разговаривала с одним человеком, у которого в очередной раз распались отношения. И уточнив, на каком этапе отношения закончились, выяснилось, что это этап, когда... Люди познакомились, люди начали э, строить отношения, даже дошло до совместного проживания. Однако отношения нужно было налаживать и выводить на новый уровень. И вот на этом уровне они, собственно говоря, и расстались. И на мою фразу э, «почему вы не говорили открыто? Почему вы расстались?» Почему вы не выяснили отношения? мне было четко сказано, как не выяснили. Мы все выяснили, мы вообще выясняли отношения. Я его хорошо. И что вы выяснили? Ну как что? Она сказала, что она хочет мир посмотреть. Я говорю, а вы что? А я сказал, что это глупые мечты. Я говорю, и Ну как что и Ну выяснили. И мы каждый остался при своем мнении, мало ли кто что хочет. Очень часто. Такие выяснения отношения равно скандал не более того. То есть один покричал, второй покричал, каждый закрыл свои эмоции, а изначально цели данной коммуникации совершенно не достигнуты. Один, когда кричал, хотел, чтобы его услышали, второй кричал, чтобы его поняли и далее и тому подобные вещи. Итак, почему же ошибки? Дело в том, что часто люди, когда разговаривают, если вы внимательно слушали этот процесс, о котором я говорила, там э, не было восприятия обратной связи вообще. То есть принцип такой, говори, что хочешь, а я знаю, что знаю. И э, обычно в таких парах э, коммуникация строится по принципу ринга. Выбираем, кого мы сегодня бьем, выбираем, кого мы сегодня слушаемся, выбираем, кто у нас сегодня сильный и главный, выбираем того, кто сегодня прав и того, кто сегодня виноват. Причем в этой коммуникации, как правило, если есть кто-то правый, то обязательно есть кто-то неправый. То есть здесь нельзя на одном месте находиться двоим людям. Понимаю, что у большинства сейчас возникает вопрос, что за бред. Но возвращаюсь к тому, что в ринге всегда есть победитель. Крайне редко бывает ничья по каким-либо баллам. Но основная цель ринга – это именно соревнование, То есть такие отношения в виде такой войны, мини-войны в семье. Кто кого победит и что он с этого получит. Напоминаю фразу о том, что на войне нет победителей, есть жертвы. Один покричал, второй покричал, каждый понял, что они ничего не решили, но выпустили так называемый пар и остались при своих. В итоге через месяц, два, три, год и так далее отношения распадаются, в зависимости от того, насколько люди терпеливы и как к этим вещам относятся. Часто в таких отношениях кто-то один все-таки берет на себя ведущую роль, а второй какую-то подчиненную роль. Эти роли всегда меняются, но незначительно. То есть сегодня мы с утра меня слушаемся, после обеда тебя слушаемся, потом вечером снова меня слушаемся и так далее. И очень часто мы в таких парах слышим фразы, как подкаблучник, сильная женщина и тому подобные вещи. То есть какая-то более привычная роль. И рекламу знаем, что для тех, кто удачно женился, и тому подобные вещи. На самом деле, если мы хотим наладить нормальную реальную коммуникацию, во-первых, это коммуникация на равных. То есть здесь мы выходим из ринга и осуществляем коммуникацию, вообще жизненные взаимодействия по принципу «я хороший, ты хороший, вместе мы хорошие». И мы не выбираем того, кто плохой, потому что таких нет, потому что каждый хороший, просто каждый хорош по-своему. Соответственно, в данном контексте мы можем действительно слушать двоих одновременно или по очереди, в зависимости от того, какой аспект жизненный жизни в данной семье обсуждается. Если вопрос воспитания детей, очень часто это вопрос относится к женщине, но если, допустим, у мужчины педагогическое образование или некий опыт воспитания старших, младших братьев и так далее и тому подобные вещи, то, возможно, мы послушаем его. Если это касается какого-то ремонта, то, как правило, это так называемые мужские дела. И здесь последнюю роль играет мужчина. Здесь мы никаких новых законов не придумываем. А, важнее чуть-чуть другое. А, даже в той коммуникации, которую я приводила, она сказала, что она хочет посмотреть мир. А, возможно, были какие-то вопросы у того мужчины, который это слышал. Скорее всего, он уже в своей голове, благодаря своему собственному ясновидению, все вопросы, на все вопросы нашел ответы. А, у меня нет денег для того, чтобы с ней путешествовать. А, она хочет на моей шее сидеть. А, это все за мой счет. Ему никто этого не сказал. Он это решил сам. Очень часто в коммуникациях подобного рода ясновидение играет огромную роль и очень плохую шутку. Именно шутку, потому что никто его не заставлял не тратиться, ни каких-то действий предпринимать. И, возможно, это просто была фраза, а, возможно, и нет. Он даже не спросил об этом. Он даже не спросил простого. «О, как здорово, ты хочешь посмотреть мир!» А хотела бы ты, чтобы рядом с тобой был я в это время. Каким образом ты это хочешь сделать? Видимо, моему это были очевидные вещи. Когда вы что-то слышите очевидное, спросите, вы правильно поняли эту очевидность или нет. И в данном контексте «хочу посмотреть мир», возможно, было «я хочу посмотреть мир», а «ты мне мешаешь в этом?» Мы не знаем. И зачем выяснять? Ведь и так все понятно, мы же выяснили отношения. На самом деле никто ничего не выяснил. И с вот этими вопросами, занозами, человек живет. И потом в определенный момент снова эти занозы дают нам повод для очередного выяснения отношений, в котором мы ничего не выясняем. Просто повод поскандалить, покричать. Часто, если мы задаем вопросы, которые нас на самом деле интересуют, мы получаем те ответы, которые нам помогают продвинуться в этих вопросах. Приведу простой пример из детства. Буквально вчера у меня была консультация с невзрослым человеком, и там был простой момент, как учительница в понимании ребенка придиралась, не любила его и занижала оценки возможно, это так и есть, я не знаю. А возможно, нет. И в любом случае учитель это тот человек, у которого хоть какая-то, но власть есть. И ребенок тоже не всегда объективно оценивает себя. Да и не только ребенок. Там всегда кажется, что мы сделали лучше, чем нас оценили, особенно если оценили плохо. И так далее. И предложив человеку простое решение в виде а, задать учителю вопрос подскажите пожалуйста а как у вас получить 5 вы мне поставили 3 и меня не устраивает эта оценка я хочу получить 5 а, вы знаете основная масса учителей отвечает на этот вопрос причем здесь мы закрываем сразу два момента первое учитель увидел уважение к нему то есть э, с ним считаются, хотят знать его мнение. Я надеюсь, что тон, которым ребенок задаст этот вопрос, не будет высокомерным и саркастическим. И тогда все получится. И плюс ко всему учитель сам задумается, а каким образом у него получить пять, если, вы все знаете, бывают иногда учителя, у которых это невозможно сделать. Э, и тогда, возможно, он что-то поменяет в своей работе. Это очень интересный момент, когда мы начинаем открыто говорить о своих желаниях, не догадываться, не мечтать, не думать об этом. В той же самой паре, когда дело касалось каких-то мелочей, ой, мы знаем, кто что любит. Она звонила, спрашивала, что я хочу на ужин, а я спрашивала, что купить надо. Вот здесь открытая коммуникация. Она не знает, что приготовить на ужин, чтобы порадовать своего мужчину. И поэтому она звонит у него, спрашивает. И наоборот, почему в более серьезных вещах, которые намного важнее, чем котлета или сосиска, мы закрываемся и не говорим друг другу, чего мы хотим. Нормальным человеческим тоном. Я еще никогда не видела, чтобы крича на другого человека. Человек тут же делал так, как его просят и всегда. Такой тон непонятен человеку. Единственное, что вызывает крик, это ответную реакцию, негативную ответную реакцию и желание сжаться и убежать из этой ситуации. Попробуйте делать меньше ошибок в своих коммуникациях. И пускай ваши коммуникации будут открытыми, и вы на самом деле говорите о том, чего вы хотите, чего вы не хотите. Вам не нужно, вы же этого не хотите. Говорите о том, что вам нравится, и тогда окружающие с радостью будут пользоваться этой возможностью и делать для вас хорошо».